Еще вопрос был, с каким плечом мы торгуем? Мы торгуем без плечей. Чего и вам советую. Потому что плечи, это, понимаете, большинство брокеров подают ее как положительное что-то хорошее, доброе. Что вот мы такие хорошие, мы вам даем плечо. Вы можете зайти там всего лишь, ну не знаю, со 100 долларами или с 10 долларами и с плечом торговать, как будто бы у вас там тысячи долларов. Торговля с плечом? это увеличение рисков. То есть, если вы, к примеру, торгуете с плечом 1 к 100, как у большинства, то вы торгуете с риском, который вы можете умножить на 100. Ну, по сути, вы берете на себя тот груз, который тяжело вытянуть. То есть мы торгуем без плечей. А -а -а -а, ну и благодаря этому достаточно долго держимся положительной динамики по своим счетам можно без плечей торговать и даже когда вам брокер его предоставляет ну к примеру на рынке форекс минимальное значение э, позиции это тысяча единиц то есть э, брокер вам дает плечо 1 к 100 да то есть по сути вы имея счет в одну тысячу долларов вы можете торговать взять э, позицию э, как будто бы как на 100 тысяч долларов конечно э, Вес этой позиции будет очень высокий. И тысячу долларов он съест вот так вот. Но если вы, пусть он вам дает плечо, неважно, но если вы, имея счет тысячу долларов, просто берете на эту тысячу долларов единицу, то есть минимально, у вас стоимость пункта будет легкая, ну, вы не заработаете много. Но самое главное, вы не потеряете много. По сути... В таком случае, для того, чтобы потерять эту тысячу долларов с минимальным лотажом, 0.01, если в лотах говорить, вам нужно, чтобы цена прошла против вас 10 тысяч пунктов. Это возможно, я не спорю, но все равно это будет очень долго во всяком случае, и у вас будет время принимать какие-то решения, что-то там делать, как-то управлять этой позицией и тому подобное. Поэтому я вам советую, не торгуйте с плечом, вы дольше проплывете на финансовых рынках. Вот, ну вроде бы и все. Как бы там два вопросика таких вроде ответил. Все, ребятки, вам успехов, профитов, подписывайтесь к нам, смотрите нас, пишите вопросы, интересуйтесь. Чем сможем, тем поможем. Все, всем пока-пока.